Приветствую вас друзья, впереди новый рыбацкий сезон, а пока он не начался и цены на рыбацкие товары прошлогодние Поэтому как раз есть время их покупать Мы с вами на YouTube канале Все для Клева И сегодня вблизи рассмотрим и познакомимся с катушкой FM7000A Друзья, о чем пишет производитель на коробке, какие характеристики этой катушки? Ну, во-первых, алюминиевая шпуля, компьютерная балансировка ротора для минимизации вибрации Мгновенный антиреверс, антитвистовая система. Ролик стоит на лесковкладывателе для недопущения закручивания лески. Ручку можно слева направо, справа налево ставить. Ну и пишет, что очень надежный, мощный тяговый механизм. Друзья, ну вот такая вот катушка. Первое, что бросается в глаза, это просто огромная шпуля. Она увеличенная Вот производитель пишет. 0,3 леска диаметром 0,3 мм 499 метров 0,4 243 метра и диаметром 0,5 154 метра. Да, катушка эта конечно подойдет как для рыбаков, забрасывающих оснастку длинными карповыми удилищами, так и для рыбаков, которые используют кораблики для завоза оснастки на максимальную дальность. Катушка с передним фрикционом. Ход фрикциона очень длинный, скажу я вам. Это позволит его настроить с необходимой точностью. Очень длинный фрикцион. Вот так, кноп такой прорезиненный. Приятный на ощупь, в принципе. Нормально вращающийся. Ручка железная. Ход леску укладателя такой вокруг шпули при прокручивании плавный, легкий. Но небольшой шум присутствует. Ну, в принципе, он присутствует практически на всех катушках, поэтому тут как бы проблем с этим я не вижу никаких. Душка фиксируется четко. Давайте посмотрим на люфты. Значит, в кнобе. Ну, такой небольшой минимальный технологический люфт присутствует. Так. Вот, так, в главной паре. Тут ручка. Ну, буквально там доля миллиметра какая-то есть. Это продольный, поперечный, поперечного нет. Так, теперь в штоке. Тут его нет. Тут его такой технологический, чуть-чуть что-то такой, чуть-чуть, буквально небольшой есть. Ну, катушка, вернее, в шпуле он всегда есть, в принципе. То есть как бы по люфтам все отлично. Так, теперь взвесим нашу огромную карповую катушку. Ну вот. 522 грамма, друзья. Ну что же вы хотели? Это мощнейшая катушка, которая в принципе так и должна весить, по большому счету. Но уверен, что такая катушка порадует своего владельца, надежной и стабильной работой При уважении просто огромных экземпляров.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 и желательно в магазине www.klevo.com.ua Всем удачи, всего хорошего, пока!